Добро пожаловать в зомби-апокалипсис. Мне неприятно вам это говорить, но вы выбрали неподходящее время, чтобы приехать в город. Держу пари, вы думали, что в вашем мире царит хаос, не так ли? Примерьте это на размер. Укушен, заражен, где-то между живым и мертвым. Боже, мы поворачиваем? Дерьмо. Ничего не может быть реальнее этого. Лос-Анджелес. Город ангелов или, как мы любим его называть, Хёля. Просто думайте об этом как о своей собственной стильной загорелой уничтожающей зомби игровой площадке. И поверьте мне, эти голодные ублюдки повсюду. Но не волнуйтесь, в этом городе есть нечто большее, чем многочасовые взломы черепов. Здесь полно приключений и безумных способов скоротать свои последние дни. У нас есть все обычные туристические достопримечательности, хотя и с уникальной ужасающей атмосферой. Там много выживших. Вы хотите сделать что-нибудь особенное для трендов? Хотя, вы получите пиццу. Они все такие же сумасшедшие, как пожиратели плоти. Как я вам теперь нравлюсь. Подождите, подождите. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Похоже, вы им очень нравитесь, Джейкоб. Дальше я сама. Мы все мечтали о том, чтобы разбить мозги зомби, не так ли? Режете ли вы, пинаете, топчете, сжигаете или что бы это ни было, вы действительно это почувствуете. Я думаю, мечты действительно сбываются. И черт возьми, чувак, вы были бы поражены тем, что эти Анджелины хранят в своих голливудских домах. Катаны, мачете, мечи, молотки, и молотки побольше. Это медвежьи когти? И, естественно, срань Господня, куча оружия. Если это не поможет, сделай сам, всегда твой друг. Это слишком круто. Ой, эта задница зомби пришла с небольшой силой папази, Которая всегда под рукой. Чёртовы зомби! Эти ожившие ублюдки бывают всех форм и размеров. У нас есть большие. Маленькие. Умные. Нет, только не вы, болван. Шумные. Боже, я ненавижу шумных. Даже хорошеньких. Вы действительно не можете выбивать их вещи. За исключением этого парня. Возвращайтесь за добавкой. И разные удары для разных людей, верно? Пока вы мертвы, оставайтесь мертвыми. Что вы на это скажете? Увидимся в аду.